Приветствую вас, ребят! Вы на канале Займен, и сегодня у нас четвертая серия по прохождению Resident Evil, и мы ее проходим не сами, а проходим с ребятами. Сейчас они представятся. Все, можете говорить. Сука, попробуйте помолчать. Туари. Говорите. Да ну кому он. Ну, пожалуйста. Пошли <г Display> за сука? <Kapı> Вообще обидно. Жизофрения. <rottenny> Блин, а я вам демонстрацию крана забыл включить, да? Я вот то же самое хотел сказать. Блин, надо поговорить же, наверное. Так, экран один, да? Экран один же, да? Нет, два. Не беси а? Не беси и губой, Все видно вам, да? О, бли... Блять Блять Так С... какие педики справа А, это мы Блять Вообще да. У вас Видите полностью ли, экран виден? Экран так, полностью видно, виден? Ну весь экран, да? Не мой рабочий стол, а именно весь экран Да Все, отлично Звуков нету, да, я так понимаю? О, нет. Звуков Каких звуков? Ну, я понял. Логично. Ладно, все, в общем, продолжаем. Давай. А вы представиться не хотите? У меня, между прочим, много мобайлеров. Да нафиг. СВ модератор Галина. Можете, знаете, как у ресторатора. Давайте, оппонент справа. Пидорасина ебаная. Это ты провалили или про себя? Говори. Куху можно тебе сказать. Так, ладно. Не отвлекаемся. Не хотите представляться, не надо. Я тебе сказала. О, помните его? Блядь. Помните Все. его? Да, О, это я. Не да, блин, это нет. А Большой голос такой, тяжелый. А чё? Я не увидел а вот даже, через... что, я что я у него ля, у него брюликов тут сколько. Пиздец пошли в лом короче, Я здесь засейвился от теточки. Вот этой. Она, короче, по коридорам теперь ходит. Я убил ее дочку. И она теперь злая на меня. Изберг, ёбан, я не знаю, да, что теперь надо делать. Мочить, в смысле, ты видел эту ребенку? Цыганка. Сбегите из замка, пишет мне. Короче, я, я думаю, музыка должна будет. играть, если. Блин, я она называется. Тихо-тихо-тихо, ребят. По сути. Она сказала, мммм. Знаешь, цыгане грабят тебя, а ты грабишь цыган. Вот, тихо. Закономерность. Она где-то идет. Да-да-да, цыгане такие, типа, не понял, блядь. Блин, Болт, ты тупой? Тихо. Часы пиздить, блядь. И детей. И лошадей, блядь. Да, в казахе лошади. А, не знаешь, для чего лошадей воруют? Чтобы казахам Мне микро почему-то пропадает. Я попросилась помолчать, а у меня микро пропал, прикиньте. Из-за чего это? А ты уже записываешь? Да ты тупой. Конечно. И видишь, я даже Ctrl использовал. Короче, я, я говорю тихо. Вот она! Вот она. Наконец ну нахер! Сукло, блядь! Ну нахер! Она бешеная. она здоровая. А как она вот тут пройдет? Она тут не пройдет. Ты не пройдешь. Не пройдет, Она пройдет, она пройдет. Смена, не пройдет она, не пройдет. Ты... Ёба, <сх> <сх> ну. нахер. Она везде может получиться в каждую щель, да зайти? Да. да. А в хедшот, если ей? Бля, ее пули не Но берут тупо. тупо, тупо вот не работает как в резиденте или в каком там. Я не бежит, знаю, что там. делать. Она голодная, наверно, блядь. На... От секса она голодная? От чего она голодная? Я не знаю, что, де что делать. На болтри, влечу, влечу, влечу. На! Сычку. Она сказала... А. Да хоть бы, Я не знаю, что делать. Подсказывайте, вы, помощники. Беги ради папы и мамы. Смотрите, у меня задача. Сбеги сбегите из замка. Красные комнаты это там, где еще можно лутаться. Видите, сколько лутается? Смотри, Паша молчит. Видимо, думает, молчу. Или опять микро пропал? Да блин, опять микро пропал. Как мне это надоело. Да не, он придурил. Он специально так говорит, что микро пропал. Да иди ты в жопу. Сейчас же слышно на меня нормально? Нет. Алло, Паш. Да ты в жопу. Баша? Я же не могу прерываться. Ля, не вы что черти? Да шутим, мы слышим, тебя, блять, заебал. Так а какого хрена вы мне отвлекаете, псы? Я даже уже ее не так боюсь. Короче, мне нужна помощь. Я не знаю, что делать. Сейчас в YouTube зайду. Какой YouTube сбегите из замка. Где помощники? Вы мне говорите, хоть что-то. Мне написано просто: цель избежать из замка изучить. А без шуток. Укрой маской Без шуток, слепой... Тихо-тихо. Да ну идите в жопу, опять воните. Ну, вуньте. блядь, их с тобой. ответь. А, блин, натуре. Я не знаю, что делать, чтобы она не прерывалась. Хз. Почему она ушла? Потому что... Что? А, ну ты обрежешь, ты обрежешь. Кого обрежу? Виде. Про обрезание или про что? Что я должен да, приобретание. Видео, блять В отдельном не видел окне то, что... А если я в отдельном вот. окне поставлю? А стоп, ты можешь оконный режим Сделать дискорду? Да Вот сделал Ну сделай оконный режим и все Ну вот и сейчас поставил, игры. не знаю как оно будет Видно вам, да? Ну, в оконном режиме она не должна включаться Ну, вроде поставил Потому что я даже отдельно... Я отказу, даже бензе. вижу, как я играю. Прикиньте. Ля, вы смотрите в Ша... 30 FPS бомжи. Бомжи. О, Галя заткнулась теперь. Наконец-то. Че, охуели? Она где-то идет, снова идет. Короче, мне кажется, что нужно подвал. и Там, где ее дочку убил. А, во... А, кто это? А, чела. Короче, здесь настолько физика охрененно работает, что, типа, если в ногу стрельнешь, видишь, ни хера не происходит. Видите как? Ты Нет, голову ебас. Сил. На, в ногу. В ногу. Псина. Ну, Но нахуй ты в ноги-то стреляешь, блядь. Я Там голову. мне говорили, что здесь физика охренная. Хэтшотом, нахуй, и все. По сути, ты то что Ой, стреляешь ногу, по сути, да, ничего не будет. Надо стрелять в коленную чашечку, чтобы просто колено Ой, перестало блин. работать. Вот это я скучал, Болт, за этим коленные чашечки вот эти услышать. Ну а хер ли, ты говоришь о Вот, вот тут я дочку убил. Короче, когда вот это... Свет, когда свет их убивает. То есть, мне кажется, если я мамку сюда приведу, я могу ее здесь убить. Они здесь уязвимые становятся. Ну, короче, они света боятся. Паша чужих мамок водит к на Хера не смешно. Да иди ты, в Чиче. Короче, я отсюда быстро убежал, но тут ничего не изведал. Так, меня уже изведал. ждут там. Да, изведал. изведал. Тут можно даже патроны создавать. Прикиньте, технологии до чего дошли. Только у меня их Знаешь, нету. Такое чувство, как будто бы мы, мы позвали какого-то чувачка в новую игру. И он такой прикинь, вот можно патроны делать, йоч он быстрый, ты такой. Это типа эти рабы или кто? Я не знаю, но это типа поселочные люди, они в поселке были. О, -о, -о Только... поселок городского типа. ПГТ, да. Сейчас Куда ты мечом ты. своим лезешь? Ну, голову нормально, в ну, голову нормально прилетает. Ты, что, с джойстика играешь? Тут управление реально херовое. Валим, валим Нет, на гелике. Такой, реально с джойстикой играешь. Валим, валим, валим, валим. Не знаю, может его вот так и убежать? Типа ударил, да, и убежал. Ударил, убежал. О, давай, он отступает, забоялся. Лё, нормально, слышишь, идея? Можно, знаешь что, типа дробашом нокнуть, и пока он будет лежать, его попробовать загупать, Да. Ну в сталкере так и делается Некоторые так и убивали Некоторые, ну типа подходят в упор и с ножа убивают Ну да Мне главное, чтобы ее здесь не было Потому что она очень сильная Это ж она, прикинь, все стены прорубила Вот это, где поломанные Вот, а. смотри, Мама. что сейчас сделал, Смотри, что я да. А, а их двое, их двое, ну нахер Все, пиздец Попробовать еще вторую <звы> я промазал Последним патроном и просто <свечес> элитный просто да <свечес> <свечес> израиль и <свечес> сша завидует ты чё пух я ему такие феды уже <свечес> ставлю я не знаю как он живет <свечес> мне нужно прокачать этот э, клинок мой нет ой ой ой ты за следующим огурцом ходила или что нет, блядь, Никита звонил. Не-не-не, он, он бесконечный, У него здоровье бесконечное, сто процентов. Нет. А это да, а, это босс какой-то просто. А это, это за путь? Это, за... это монахи. Ого, господи, блядь. Хиджабы не богохульство, Галь. Не богохульство. Я не помню, а куда тёлка? она меня... А мамка-то где? Она вот эти стены все пробила, и на уничтожение меня вот этим демоном дала, видишь? Ну, Опа, нас! Опа, нас! Не подходит к замку. В смысле? Короче, я урвал у нее вот эту вот ключ. Голуба. У меня же оружия дочке ее друга появилась, друга. я и забыл. Теперь у меня оружие ее дочки есть. В смысле? Блядь. Ну, короче, Показать. она мне статуэтку дала Ну вот, только что, мистер, там где ключ Видел? Было? Нет Блин, Я тоже не видел А я видел, а, лох ты... Сам ты лох Что ты тут пищишь? Опа, а, сюда не пролезть? Блин, а я не знаю, где туда выход искать? Тут мне просто сейчас миссия стоит Просто убежать из этого Помещения Из этой усадьбы как я я сказала, блядь. Да. Галь хотел бы такой особняк угу. Что ты там делал? Кстати, я смотрел, у нас коттедж стоит тут. Знаешь сколько? Э -э, 37 миллионов 500 тысяч. Блин, на рублевке дома дешевле стоит хочу чего, Беру, блядь. Беру нахуй. Б Беру два, на... да? Но он очень большой. Ой, не хочу читать. Коттедж. Не хочу читать. А, а лучше все, бы читал, очень важно. Нет, я читал, там про трех сестер написано. Как Просто отбукай. Как а сиреничная ведьма. Он, знает, проповит, он не любит читать. А меня хоть слышно? Угу. Что это? А, это я читал. Доверься свете. Свету. Что тут написано? Frust in light. Лайт. Uh, Блин, болт за живое хватаешь. Какой лайт? Ты что? Лайт. Кникник, блядь. Кникник,ник, да. А вот тут она меня чуть не оприходовала. Не знаю, конечно, сейчас назад а, слазим. Без веземинчика? Да. Без смазочки. Не знаю, будет ли она здесь. Ой, я звук, звук, звук. Она где-то здесь. Звук заиграл. Музыка поняли? Поняли? Нет. А, ну что? Нет, а обратно здесь не выбраться. Тут же ж а, я понял. Слышишь, слышишь, что то было. Где? Вот, да. Записка? Вот. Читай, Гали. Давайте первую страницу я читаю, вторую, а третью бомбу. Ладно, аля, что Здесь служат исключительно женщины. Мне строго, настрого наказали, никогда не злит госпожи ее дочери. Весьма неожиданно. Вот ты вторую страницу читаешь. 23 июня 1958 года. Прошло две недели с тех пор, как я начала работать в замке. Ты начала... Динаш, у меня... еба, блядь. Горечная Аделла допустила ошибку, и мисс Даниела полоснула ее ножом по лицу. Охуительная история. А по ночам я слышу вой, как будто кого-то ебашут призраки и бродят по коридорам. Хочу домой, Хочу прям ЖЗ, блядь. Галь, читай третью. У Мани приложу, что делать. За обедом юная дама жаловалась на жару. И какой воздух? Спертый какой-то воздух. Блин, у меня просто какие-то модеры не очень. я открыла окно. Они заорали. Закрой! Закрой сейчас же, дура, Я боюсь, что ты меня отправил с подла, откуда не возвращаюсь. Куда с вооружением читает? У Мани приложу, что делать. Просто у Мани приложу, блядь, на пицца пошла я, дура. Еще я от себя добавила. Блин, ну Сережа будет в восторге Сто процентов Привет. Привет Вот, а все, он этот момент вырежет Если не что, не я пупи. Мерси Не, ну нахер пошел вон нахуй отсюда Не-не-не, мы не мысолим темы На стриме не будем Я не знаю, что Важно, делать я, это, Дверь я, не открывается Ее я слышу то есть, в смысле, не ее а музыка идет. То есть, короче, мне в любом случае. Просто врубили, а это сразу на панику. А всегда, да, когда музыка она, играет, она значит что-то есть. Какой -то. Какой -то. Она такая, типа, музыка О -о -о. громче, и паша такой. Опа, страшно <с стало. Ха-ха. Сейчас как Моргенштерна тебя там въебут, блять. Моргенштерна? Моргенстерна. А, Моргенштерна. Я могу музыку включить. Блин, решетка где-то открывается. Где-то решетка работает. Решетка, Короче, ты. вот тут она боится находиться. Ведьма. А ты типа съебаться не можешь отсюда он в ту дыру? Помнишь, а, а, я а, двери да. там, где китайские какие-то эти были, подходил? Вот это и единственный Мало выход. Извили. Вот, кстати, голова дочери первой. Маска печали. Когда маска найдена в подвале, замка, она выражает горесть. На четыре штуки их повесить. Хотя дочери три. Может и мамку надо повесить потом? Повесь всех нахуй. О, а, ты будешь четвертой, дел... Гарри, Как бы Я вроде как и понимаю, и... куда идти, но с другой стороны я нихера не понимаю. Вроде бы ты понимаешь. Так, а ну, может камень подсказка не есть? Блядь, дым там хуярит. Да. Блядь, какой дым нахуй. Блядь, кто-то рычит. Рычит кто-то. Это Что-то... Что это? Замок несложный. Самое большее мне разработчик добивает. Замок несложный, но я его хер открою. Видите, что пишет? Замок несложный. Я бы не славно нож в этот а замок. А хер он его ударил не открывает ножом, просто? Ударил бы ножом по замочной скважине, он бы сломался. Ой, я, ёлка, я она, бы ой блядь. Там голодные пацаны. А, если их закрою здесь. Реакция, Ух вот ты. Эта, вот, реакция. Ой, блядь. Я что-то охуела. А <laughs> мне <laughs> надо посмотреть, может я... Смогу здесь что-то еще разведать? Беги. Ради папы и мамы. Нихуя у меня Паша флеш. Флеш? Да, флэш. Короче, в флэш. начале, когда флэш. я первую флэш. сестру флэш. убил, флэш. я... Мне сказали, как это и... съебаться из замка, так вот ты уже на улице съебывай куда-нибудь. Так, здесь я был. Пошел Тупый нахуй в Очень пиздец. Смотрите, в оперном зале и мне что-то можно тут найти. Красным еще горит, Для видите? он звезд, да, был? В смысле? Угу. Игнорить блядь, обоснуй, и обоснуй по факту. Паш, ты опять молчишь. Ну, в смысле, молчу. Ну блин, ну а что, он отключается. Значит, он меня не игнорил. Я тебе не игнорил. Такие сразу ой фу бля, игнорчик. Короче, здесь была битва. Я сюда что-то шел. Надо именно здесь что-то сделать. Я думаю, в этой комнате. Здесь... Поиграем О! О. Ага, первая загадка. Выбрать ноту. Кто шарит? Давайте. Логика. 6,8 вижу. Почему не 6,9? 6,9. Не подходит. А что сделать-то? Кто разбирается в нотах? Я вообще Выбрать не Выбрать ноту. Я фоки. Нихера. Вот ты, ты шаришь музыки? А, да все, у, я не понимаю. Нихера я не понимаю. Нет, я не, я не понял. Блядь, ребят. Это кто? Мне уйти надо. В смысле? Ты что угораешь? Угораю. А, все, я понял. Ниже. О, отлично, я понял суть. Это долго, блядь. Да не, не, нормально. Видишь? Я уже шарю. Почти. Так, выше, а, выше. И по этой же Пф, музыкант ёпт. Я священная наша. Вообще-то политику нельзя. И все, блядь. Что-то ключ от жи... Что? ключ с отметкой. Музыка сейчас О, такая убери. страшно прозвучала Так я не знаю, тут двери до хера Куда ее вставлять? Так помнишь, ты в подвале пытался какую-то дверь-то открыть? Ты думаешь, это она? Ну а вдруг? Ну, мне нужны точные информации, ты думаешь, так это она? Ты, теряешь, ты иди проверь, блядь, я ебу Не риф. Извинись Обострись Сейчас опять второй этаж Подвал иди, попробуй, Так, Так, него я читал, не хочу. Ебать, меня Ё... захейтят. Она идет. О, меня такой? тупо Ты... захейтят. Она идет. Она идет. А все, uh -huh. на эта жопа. Поди, это жопа. Это жопа. Веди ее а. в подвал, веди. Так веди в подвал. Ну не трогай. О, Паша, я а в кабинет привел. Прости. Тут как? Прости. Как она надоела, а? У меня же не ни патрон, ничего нету уже. Ну как види вот, ее в подвал насновид за тобой идет. В смысле а зачем мне в тебя? подвал? Так ты же а сказал да. что не света боятся. Она уже спускается. Заведи да, ее в подвал, изнасилуй. А вот. тут еще вот, вот второй этаж есть. Сейчас тут чекну, что есть? Вот мы опять ему подсказываем, помогаем, он делает по-своему. У меня слышно? Слышно. К сожалению. А? Один, я ее опять слышу где-то для Паш, Паш. А. Оставь ссылки на наши ВК, чтобы нас захейтили ВК. Так, тихо, тихо, тихо. Железный ключ с отметкой. О, подошел! Один подошел. А да, она сейчас там за дверью стоит такая. ой ой, -ой. Вот сестра, но Ты это вторая. На а у меня оружия нет, она, она, не знаю, как с ней смотри. сражаться. Все, меня неизбежно влюбляются. Посмотри на нее! Посмотри нет, на нее! Дай нет, я боюсь! Дай посмотреть! Дай посмотреть! Патроны надо собирать! Дай посмотреть! Она дер дерется! Дай посмотреть! Она смеется! Она смеется мне и дерется! Шалом. Она шалуном мне назвала! А можно, а можно мне к ней? Можно мне к ней, <связывая> ней позволить? А, она как зайти мне, не может ко мне, прикиньте! Не убивай, да? Она нормально, она красивая, все. Я к ней пойду. Дура. Нахуй... Ой, блин. А, она мне хедшот, походу, поставила. Так я не пойму, она не Красивый. может сюда зайти или что? Зачем? Да, зачем? Ох, у свет. А не видишь? Почему ты не видишь? Почему ты не видишь? Почему ты что что-то ей приходит пофиг на свет так что я не понял, да, натуре Ну, а уйдёшь дура иди сюда, иди сюда, дура пообщаемся ариц, зачем ты это сделал а у меня аптечки уже нет у меня аптечки нет, я не знаю, что делать я бы такие боссов выделал, кстати холодно. бы существую, наверное холодно говорит да, ей холодно Уходи! Согреет, да? Она говорит, серьезно? Серьезно, да, серьезно? Убила меня, я да? Она меня убила? Угу. В смысле я погиб? А че он ничего не было. Короче, я понял, что она делает, но нужно да? подготовиться. Мне надо, короче, ее убить и постепенно открывать этот люк, так сказать. Серьезно? Съедно. Не, вот я считаю, мне видно. нужно купить много патрон Мне купить? нужно к продавцу есть магаз? Да, вот тот толстый же пацан Который в этом Он же цыган. продавец Это цыган Цыган, да. Короче, я понял, куда найти Надо к нему закупаться пистолетом Патронами А потом прийти сюда Потому что я так не уничтожу так, я, наверное, не туда, да, пришел. Если я если постараться, пришел. в принципе, то можно, наверное, с ножичком. Уходи! Он ударил, да, по мне? Дверь закрой. Ударил. Я просто не почувствовал. А это дверь? И Нет, это идет. не дверь. Ади дверь. Вот это. Да направо. Я запутался. Не я запутался. Мне нужно в главный зал вот сюда. Тебе направо надо было идти. Тебя опять не слышно. Налево, наоборот. А, нет, сейчас слышу. слышу, слышу, слышу, слышу, слышу, слышу. Блин, болт, не дезинфуй. Да ты просто запус. Что ты-то тратишь просто так? Да потому что Болт сказал, что этот и я control. Короче, Сань. Ой, пошла. Сюда, да? Да. Все, вот. И попробуй сейчас голову вставить. видите 4 статуэточки? Да. Да. Тут есть разъем, вот две точки под розеточку. Сейчас пойду сюда. О, о, о, еще три надо. Самое интересное, что сестры только три. Почему четыре этих? Непонятно. Так, мамкины еще, на Так, открыть магазин. Так, патрончики, патрончики. А, у меня бабок. Не, у меня бабок нормально. я сейчас закуплюсь. Что мне есть? Схема снайперские патроны. Здесь снайперка, прикиньте, будет. Патрон, а кстати, будут советский. А дор дорогие 99. такие, в смысле? Тысячу один патрон стоит? Чё за бред? Ничего себе. Нихера себе. Ты да чё, золотые Тысяча патроны? патронов, блядь. Какие тысячу патронов? Посчитай. Один патрон, вот, количество. 0 из 15. Один ставлю тысячу. Два ставлю две тысячи, видишь? А у меня 11 тысяч всего. Это дорогой. Да, патрон... да ни хрена себе. А ну, это же цыганин, что ты хотел? Ну я не знаю, аптечки, конечно, можно купить. А где патроны? Именно патрон... А, не понял. Где я могу купить патроны на пистолет? Именно... Это инвестиции Слышали он, сказал, это инвестиции и все. Так, снайперские патроны схемы мины. Кстати, с помощью мины можно ее убить. Украшение Блин, мистера это... енота. Мне, мне идти надо. Охренел? Вечно обламываешь Нет. кайф. Пистолеты это, для я... патрона. Почему они закрыты? Почему не написано. И чё Он, типа, может, у него нету? Он, типа, В каждой что игре. Купил? А, и здесь для три штучки да, только можно понимаю, купить. Бред. Блин, что делать? Давайте увеличит количество ячеек. Это мне не интересно. Ч ⁇ Все вроде. Видишь, короче, ты вот купил, и там было продано написано. И, ну, все. и логично, ты больше типа не купишь. Иди, жопа. Болт, ты еще здесь? Короче, Бошку я вставил, да? Бошку я вставил, теперь надо идти воевать. Ну я не знаю, мне Патриков нет, что делать. А что вот это? Дульный тормоз. Использовать деталь. Снижает отдачу, снижает отдачу. Сюда, да? Ух ты! Ля я техник. Знаешь, пока по-моему, в принципе, А-а-а У меня, короче, на 18 патронов на старом пистолете стоит. Че я туплю? Быстрый доступ. Я сейчас поменяю. Все отлично. Бери это говно, ооо исторический, исторический факт, физический Фак Лунный а, тормоз работает Таким э, способом что. чтоб не Заткнись нахуй. хуй Понял В смысле, а чё так рано? А почему она здесь появилась? Я тоже не пойму Так я не на найду Я не туда иду не, я хочу её убивать где-нибудь на свету Любит yes. на свету позаниматься делами Я ничего не понял Нельзя так делать А где я был? Я здесь, Ты? да, где-то был? В оперном зале я был, вот точно Дома Она же в оперном зале, да, на меня напала? Э -э, не знаю Ну, по-моему, да, я, кажется, там лутался Вон она, вон она Ну нахер мне кажется, она в определенной И местности может попорубиться. Заждался, говорит. Заждался. Да, То есть можно прийти а, к ней? Ляна ля заигрывает, Ляна заигрывает. А, блин, блин, А, -а да, ты куда я шел? Не помните блин, куда я пришел? Собрал. Можно я к ней лучше поеду, чем... Блин, блин, блин, блин. Я о, помню, что все. я на втором этаже точно был. Да и дверь какую-то... Вот эту, наверное, да? да? А, вот она, вот она, вот она. В смысле не открывается. А, вот она. Да? да, фух. Блин, а надо еще в подвал вступить... А, вот, да. Ты да, я Нет. пришел. Не забывай люк ну открывать, чтобы ей холодно было. Да, я понял, понял. Я патроны пока еще. Что, она просит, чтобы я ее поцеловал? Угу, Она Я говорю, она заигрывает. Быстрее. Майдура. Мне Боже, я бы сейчас пошутил насчет этого, конечно. Хорошо. И больно, походу. Люка. В аниме, кстати, есть такой персонаж, который... А что, так начинает? я не понимаю в этом моменте боли получает кайфую. Че она за Ля-ля-ля-ля-ля, я Быстрее, быстрее, быстрее, я следующий, включай. Мне похоже персонаж понимаем Короче, когда бьют, Это девушка. Ля, она забавалась Ты ты меня убьешь. О, дура, чё на очевидные вещи говорит? Быстрее, быстрее, ну, быстрее, быстрее. Ч? У ну, меня вроде Патрики нормально, да, еще иду. И холодно. холодно, говорит. <связь> ну согрею ёпта да она перемещается, шедура. А, а, а, ты меня не она говорит, что я не ты люблю. Не Че она запрет несет? Предсмертный какой-то. Как, Диана, а. Диана. Шука бегает. Всем остальным нравилось. <с fui> Всем остальным нравилось, мне не, не нравится, что есть. Да? Чего, меня Ой, только? Ты меня на веки. Женщина. Что ты делаешь? Другие на я не знаю, сколько их хедов надо дать. Надо возле этой херни, короче, стоять. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, включайся. Влёт. У меня уже один с патронов осталось. Да она заебала. <кхем> ну, надеюсь, уже немного осталось. Предыдущую, кстати, я тоже долго убивал. Где она? она? прячется, видите? Это сон! говорит. Когда тебе свинец в голову летит, конечно, это сон. Ну? Хорошо, что рычаг у меня. Главное, я понял, как возле него стоять. Не, я буду, наверное, к ней идти. А, не, я Ты передумал. Нахуй. Я дурак, я дурак. Я больше не пойду к ней. В смысле? Да. Чё за херня? У меня муж, блядь, сошёл с ума. Это Жиза. Это нормально. Сколько у тебя Патрик? Три Патрика. Да. Кто выпил, да. Ну, видишь, на нее, когда выходишь. Хотя не, она вроде. А если на мину ее посадить, слышишь? И сейчас на мину пойдем. Вот она посажу. бегает туда, сюда, а ты сейчас не-не-не. Не-не-не, сейчас все сделаю. Смотри. <плёк> <плёк> <плёк> не <Но>. хочу. О. <плёк> Ля, хорош. <плёк> хуярь, хуяр, хуярь, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, Хорош! Хорош! Кристаллическое туловище! Кстати, можно у торговца продать. А мне бошку не дал никто. Только туловище. Кстати, тут вроде можно его вертеть в предметах. Где-то я это видел. Ключ, ключ, ключ. А чем мне не да до... А, вот. Изучить. Вроде как можно вертеть. И... Необычно поняла, вертишь, типа, и можно что-то забрать отсюда. А он видишь, у нее релекса там кристальчик. Да, да, да. Только я не понимаю, что-то нельзя его взять. Это Обычно пишет там изучить или что-то такое. Ничего не показывает вообще. Ну, и забей, хуй. Натуре. Не, ну мина так-то вообще огонь. Считаю, не, ну мне спирал, кажется, там просто пыль. мало урона осталось. Это сейчас мамка еще больше злиться будет. Это уже вторая дочка умерла. Еще одна осталась. Так, здесь а я... Мамка такая, ты пидор, бля. Детей мы тут не вкуяривали. Почти так она и скажет. болта свалил? Стоп. А здесь я не был. Болт. Болт. Походу свалил Это новая комната. Ты мне если что говори, там если эти... о масочка. Маска радости. Да, 204 Там змеи шипят. Они а, это здесь шипят. Раскуярь попробуй. Ля. Что это? было? Нихера себе тут комната. В окно смотри, ну... блядь. В смысле где? Вот это что там... А, круче? так это механизм какой-то. А, я хочу все изучить сначала. Бля, тут комнат сколько? Открыть. Теперь открыто. А, я понял, где это я. Но эта дура может сюда прийти. Иди, Короче. маску поставь. Да, мне кажется, не. Сначала надо изучить вот эту комнату. Потому что она выйдет на меня там. Не вот это приколывает, что надо разбивать стекла. Чтобы полутаться, видишь? Иногда что-то бывает. Угу. Это она типа, да? Хз. Может, полотно тоже расхреначить? Мало ли, может, что-то вылетит. А прикинь, разработчик наркоман такой. Так мыслит, какие я. Вот тут по, по плану должно что-то быть. Смотри, лестница и тупик. Как-то тупо, правильно? Ну. чем логика? С там какой-то проход. никакого взаимодействия нет но механизм какой-то о Мне кажется, он просто часы не пусть пронят 5 колокла в этом зале 5 колок а вот первый извини И все еще 4 он второй по моему вижу да до школы так Хорошо, будет два. Чем загорелся? А, виша ганьки загораются. Uh -huh. Так, еще три осталось найти. Ну ты быстро так крутишь, сука! <laughs> Нормально а я кручу. Я не успеваю даже блядь, присмотреться. Минус в том, что видишь, они здесь маленькие. А, да еще маленькие. Найти. Три штуки целых. А может не в этой комнате? Да не, я думаю в Где? этой. Может, наверху? Нету. Может, действительно, не в этой комнате? Херово знает. Так, тут нету. О, механизм. О, колокол. Три. Ну, он вроде один, да? Ага. Да, он, походу, один. Еще две штучки. Блин, я не знаю. Мы, кажется, уже все посмотрели. Где еще может быть? А если разбить вот это вот стекло? Мы Что? против вампиров так делали. И? Ну, взаимодействуешь. Есть? Есть. Хотя... А, подожди, смотри, тут свечи горели. А когда я разбил, они mm. затухли. Что-то изменилось. Посмотри на стену. Какое отражение, блять? Э, да нет, нет, да или провод, вот отражение, может там будет коньков Да где отражение это? Да блять вот. Вот сюда? Сука тупой, блять, забей Говори понятнее. Ты разбил стекло и появилось на стене отражение от этой лампы большой. А да. Здравствуйте, дошло, да? А может тут сюда стрельнуть? Попробую, похуй. А у меня патрон не так много пробовать, ты чё? Ты чё? Тоже не нет. Что? Да блин, я не вижу больше. Или он настолько маленький, я не знаю. <соспорядок> блин, ты зря чё, вообще, нет? Да я вот смотрю, не вижу тоже. Надо, походу, вот так, да, Мышка шевелить, чтобы увидеть? Так. Нихера непонятно. А, вот он, вот он. Ля, прикопи. Это ж надо, да? А вон пятый. Наркоман, а не разработчик. Ненавижу его. Чмо. И что Напишу. Что-то открывается. Что-то где-то открывается. Ля. Я очкую. Галя, я не пойду. Нет. Я знаешь, как сол эти спецназовцы буду отсюда. Идите первый, я прикрою. Я прикрою. Я очкую. Да иди блядь. Да я очкую. Мне ладошки сплетели. Я буду манцевать. Оп. Оп. Мне нравится, что здесь на одну буковку можно... Вот, допустим, за тобой кто-то гонится, да? На одну буковку нажимаешь и видишь, что сзади тебя. Круто, да? Я сказал, круто, да? Нет. Иди в жопу-то. Блин, он так стонет. Ты как он сейчас стонет, когда лезет? Ой-ой-ой, это чердак, да? Да чердак. <реглуш> Давай. <реглуш> так, карта сокровищ. <с cuadernet> Блин, че пердит? Чего него юбка шевелится? О, нет. Я лучше почитаю. Гали, ты читай. Будешь читать? Все. Читай. блять, говорят, где-то в замке лежит некий кинжал цветов смерти. Это средняя ковер, погребен с сочетанием медом. О, тем походу это Все зрители именно вот этот момент поймут. Я до себя считала. Так, а что делать? А как мне его убить? Да, блять мансуиль, беги от них, что. Что это я взял? Надо читать, наверное, да? Потом Ай, блин, он что-то медленный-медленный, но попадает. Я сейчас здесь еще осмотрюсь. Козленок, кстати. И все? Я думал, их собирать надо. пошел да пошел в жопу, а. Оо, елы-палы, ты видел это? Нет места. Ну почти. А что а делать? Блин, тут нужна целая строчка Так, переместить shift Если еще влезет У меня, наверное, не влезет Придется один ствол спихивать Ну что, тогда вот этот удалю Да? Он мне все равно без патрон Ну? Но... Закрыть... Нет В смысле? А как его удалить? А переместить никак, типа? Ну, переместить... А, вот так, да, наверное Да Этот сюда а Тупить ебать ты чует. А ну-ка. Ух ты, елы-пал. В смысле, их две уже? Или... Я ни хера не пойму. В смысле? Что -то я тоже не в чё повторно? Так. Теперь что? Подтвердите. Подтвердить. Подтвердить. В области лишних предметов находятся важные вещи. Верните их в снаряжение. А, а, вот типа... это пистолет, наверное, да? А попробуй верни, там есть ведь место. Кстати, да. да. О. Опять... Может Бля. попробовать ворнуть а, его? Кого? Ну да не знаю. Ладно. Как... Как... А, -а, -а, а, нет. Ёлки-палки, ты что? Это горгули или что это? Еще горгули в этой игре не хватало. Блин, разработчик точно куряга. Как можно было совм... Пошел нахер. <свят> Беги, Ради папы и мамы? Ради всех, нахуй. Ради всех святых, да? О, лифт, <свят> лифт, может я уеду отсюда. Ай, блин, я... Разбей нахуй, что-нибудь есть. А ты... А, на маленькой, ты дура маленькая, видишь? Это их, меня... эти сороки какие-то. Ля их нож вообще руинец просто. ненадолго не Надо их добивать. Я просто не хочу патроны тратить. Да пошли, короче, нахер. Что, лежишь, тварь? Ля Что это? это... Кристаллическое крыло А что а у них с лицом? Где она вообще тут? А, они сразу, видишь, в пепел впадают Но зато патроны ли есть Так, а что там по лифту? Спускался, нет? А там можно было, по-моему, на Блин, крыше ля. еще походить, нет? Да, да, да, сейчас мы по крыше походим Если нет, то ничего не будет по лифту Видишь, хоть патроны есть Уже хорошо Большая какая-то ну. территория, мне не У меня нравится. муж пытается меня сжечь, блядь. Шо-шо? Муж пытается меня сжечь. Он что, бензином тебя обливает и спичку держит? как маленькие дети, она ведьма, ведьм сжигают. Ну что такое? А ты рот павел нахуй. Почему? По гороскопу, блядь. Я рак. Блин, зачем я это сказал? А, ты тоже рак? Не, ну я в пабе догадывался, что ты рак. Иди в жопу, блядь. Ты вообще бот. Лучше ботом быть чем раком. <говорит> бот раз в год, но стреляет. Я не знаю, короче, еще делать. Подсказывай, давай. Так, я отсюда пришел, мне точно не сюда. Получается, по крыше я ничего не сделаю. Да? Там еще одна физа летает не понял тут их много на самом деле Ну все получается либо лифт либо туда да а куда лучше смотри что у нас есть крыши аж а блин Микрофон звук где? пропал да да да они ходу держится не пропадал я включил как думаешь куда я бежать по лифту или сюда мышь это блин или сюда лучше Ля, сколько это их? Ладно, знает, а снайперка мне вообще для чего? этих отстреливать? Ну может, типа, да. Они что, со мной зайдут сюда? Не, ля, ушли. Вот сто процентов, сейчас мы вниз куда-то едем, и там она сидит прямо возле двери. Hello, типа того. Подожди, а мы так низко не ехали Это что-то новое Это куда я попал? Ботинки Можно взять Нет, не по А он тут автоматически включается А, это мы в самое начало попали Вот они, три сестры, вот эти, которые против меня борются Это мы в самом Окей. начале Это даже хорошо Почему-то... Блин, блин Блядь. Мамка ну теперь лифт работает, это хорошо. Ты моя дочь, не Конечно, мама. А, она с дочкой разговаривает Короче, третья осталась. Она сейчас будет гоняться за мной. Ля, у них там планы уже, блядь, да. тебя. Только она еще не спалила что я вторую убил. После первой она злилась Кто на расспарит? меня. А как она узнает? Мне интересно. Ну, ты же типа тогда привел ее к первой-то дочке. Ну да. Может, типа, также случайно приведешь или еще что нибудь Может, разбавки? мне надо было к ним найти ее? Может, кат -сцена какая сцена, как это должна быть, я не знаю. Может, она было, типа, по это подслушать, о чем они пиздят? Подслушано в резиденте угу. Ага. за 300 блок. Оля, выход есть. Сколько их там? Юх, твою мать! Ты видел, сколько их там? Мне кажется, она здесь сейчас будет появляться, сто процентов. А что тут? О, патроны. А это именно снайперские, наверное, да? Пистолетные патроны. Две отмычки, это что? Снайперская. А если сделаю? Блин, как бы мне сделать? Вот так. А, блин, что сделать-то? Погоди, я думаю. А если вот так? Нет, нужно половинка. Нужно две точечки. Ну две одиночки. Чтобы вот эту запихнуть, да? Ну, так ты вот это справа, которая сама маленькая налево, и аптечку может пониже сделать. Нет. Блять. Вот эту налево. Вот эту? Вот эту? Нет. Нет. Вот эту? Эту? Справа самая маленькая. Куда? Страва, да. Обратно ее, налево. Налево? Налево, блядь, не лево, да. Дальше. Аптечку пониже сделай. Как? Нет. Блядь. Нет. Вот, и эту, с это. Я гений. Гения, блядь. Я гений, Галь. Гений-я, сука. Я сам все сделал. Ааа! ой блядь, Беги! Вообще имеет смысл здесь с ними бороться, не понимаю. О, Л. Блин, так хорошо. Крюк оторвался. Оторвало что надо. тут третья рожа, да будет. Все отлично. Они забаговались ли Можно мину, да поставить? Скинь мормолку нахуй. Уличку, да? Баги, баги, Лёш, что-то у него на лице пи писюн какой-то, хобот. Что он делает? Он флексит. Флексит, они все тут флекс... Не, но ну, если бы у меня было бесконечное патронов количество, я бы их убил. Хм. Что мне делать? Как думаешь, что мне делать? У тебя минута есть? А толку. На минута наскочить надо. А, бля, Был логично. бы Молотов, я бы мог их сжечь. А если в голову вот этому стрельнуть? Ну что патроны затратишь, что он ныть будешь, блядь. Ладно. Может тут что-то еще есть? А ч они не могут перелететь? -а -а, не забаговались. Подожди, а, стоп, а как я выйду отсюда? Беги. Блин, мне это напоминает, как Форт Бояр, помнишь, когда монетки сыпятся? А, вот, ля, лестница. Все, я понял. Короче, мне надо их прогнать. А как мне это сделать? Но дробажи их не возьму. Пошел нахер. Убил, да? Убил? Да, убил. Хорош. Надо по одному. Ни хера Но. себе пистолет выдает. Ля. Я не знаю, просто через этот я пробью или нет. А, не, ну его нахер. Так буду патроны тратить. А ч много-то так вас? Ляш. Ого, мне сногинало. Да? Камон. Ч, ты косой. пойди в жопу, я на эмуляторе хотел сказать, играю. Лезь, лезь, лезь, братик. А там кто-то внизу еще рычит, прикинь. Так наверное, монахи. Нет, я другой звук слышу. Это здесь вообще? А, это его лифта, да, оказалось Все, отлично. Не, реально, кто-то рычит. Новый. Новый. Как рысь, знаешь, такой рысь? Чечня. Чечня, да. Мне кажется, там мамка, наверное. Кстати, да, я сейчас же рожицу вставлю. Вторую и третью. Блин, я в очкую. Вот, кстати, выход. А, он закрытый. Но он не один, он не один и два Что, Что толку бегать, если тебе не ну, выжить? Понял, вступиться, А она... Пожалуйста Дура Пошла в жопу, дура Я сто раз так Ты хочешь, делал Ты блядь, блядь, приедешь Да блин, я не знаю, может все-таки через верх лучше? Он ж меня загасит надо посмотреть, что у меня по аптечкам. Просто может ей. Я... А, у меня 0. Все, если она меня пару раз ударит, то мне жопа. Не, мне кажется, что... а как? Здесь нельзя а сохраняться. Что, не Автосохранение. Биз -биз. Прикинь, Это с самого обидно. начала. мне еще субьем Ты с самого начала игра. Помнишь, как на приставках было 16-8 битка. Кто рычит? Ты рычишь. Ой, блин В смысле, он выжил? Ебать, тебя просто серьезно! Повезло, Это как? Тебе я люблю багованные игры. Это баги. Это тупо баги. Так. Колокольчики горят, механизм работает. Слышу кого-то. Так, кого так тихо, тихо. О, музыка играет, трагичная трагично Да. Блин, третья, третья здесь. Юн, четвертая. Мансуем, мансуем. Блин, женщина, отстань. Она мне бьет, прикинь. Я сейчас попробую, конечно, вставить быстро. Ну-ка, эта маска сюда не войдет. Знает. Входите, входите. У меня есть. Все. Она боится, видишь, туда идти. Из священное место. Ля-ля-ля, типа делает вид, что меня не видит. Блин, блядь, ебать, она письма важная. Тихо, тихо, тихо, ля, как кемал. ля какую я, да? Скрытный. Так, теперь надо знать, какую маску куда вставлять. Так, одна есть, хорошо И вторую Все, одна осталась А вот она, дверь к выходу Только, а, еще одну сестру надо убить Она мне, скорее всего, приведет Только не знаете, где... где с ней файтинг <свечес> будет Блин, он смотрит на меня <свечес> А чего она так смотрит, мне страшно ты ее детей убиваешь. А прикинь, ей страшно. Блин, не знаю, но у него нету патронов. Что делать? Кстати, на снайперке можно понабирать, да? Снайперских патронов. денег Нормально, нормально, хватит. Все, отлично. Это что? Украшение... Нахрен мне украшение, енота какого-то. Герцах. Кристальное кольцо. О, видишь, я могу оборыжить. барыжить. Да я помню. Кристаллическое туловище. Тоже. Все, я сейчас накуплю все, что есть. Отмычки, пистолетные патроны. Ни хрена себе, пистолет 24 косаря стоит. Винтовка 20. Нормально. это инвестиции Здравом про инвестиции говорить. Что вот это? А, ячейка, да? Я Думаю, стоит взять а, Вот эту херню взять? Что оно такое? Модуль для ружья Значительно увеличит скорострельность Хер его знает Не хочу Сейчас прокачаю <смех> Так, что это? 8000 урон Нихера себе 8000 Ебать, у тебя было столько бабок А сейчас всего косарь, блядь До новых встреч Зато у меня появились... Ади, а, а что у меня В этом нет, как его Вот этой вот, в быстром доступе Все, есть О, ля какая Ля какая Ну видишь, Патроны они сейчас неуязвимые она почти а уязвима нельзя а -а -а. Я ж, наверное, не действует ты за дом, мне нужно где-то найти место где я могу третью уничтожить я не знаю где мы должны с ней файти. а если там, в где им холодно она не пойдет за мной туда видишь уже музыка пропала она значит сюда не пойдет для да, насекло так-то да я про сестру ой блять про дочь точнее так что тут ничего Опа, она за дверью где-то стоит. Чувствую, да, О, точка, точка, точка, здесь. Отлично. А что, а слингс, блядь, как прикрываться, чем? Да похер, похер, нормально. А, подожди, я шурона ей не наношу, пока не будет этого, холода. Холода, я воздуха. Я блядь. Да блин, блин, мне доходит до... Ёлки. Женщина, что ты большая такая? Доходит, блядь, Куда идти? Я не помню, где холод. А, Где-то на втором этаже. А, все, да, да, да, да, да, двери да. В Вообще идеально было, если бы она, конечно, на крышу поднялась, но она вряд ли это сделает. По здесь, да? Вот здесь, по-моему. Ну, а вот. Дверь. Не, не, не, не, не. А что? она же Бля, боится где? вроде света белого, нет? Сторону, бил, помнишь? Кого убил? Вторую дочь. Вторую, а где ее убил? Ну где еще люк-то надо было, блять? Здесь? От, от... Вот, вот, да. Может, она сюда сейчас придет? Ты Нет? сомневаюсь. А, ну здесь холод есть, в принципе. А, он Я не включается, пройдите. он не работает, видишь? Это, значит, было только на вторую дочь. Да. Короче, надо искать место какое-то, где либо окно можно пробить, либо где есть что-то холодное. Это, видишь, именно холода боялась А та света, Перебивался вроде Перебивался холодного, блядь Так Я здесь Пошел и вышел забыл. Блин, я запутался Понятно, такая локация, блядь Ля, на нее <laughs> На эту локацию Так, как перемещать? Как перемещаться? Тейли. Видишь, это этажи, ля Ля, сколько этажей? Жесть А чё их так много? А. Оперный зал Но ну, здесь можно еще что-нибудь полутать Видишь, он красный Еще не все посмотрел А то, что типа где синяя Там уже типа нету ничего? Да, да, да Или чё? Да Тебе мне не слышно опять? Паш пропал Да, да, увидел Да, красная, правильно, это не лутано, Синяя лутана Ну, по крайней мере, мне так объясняли Mm. блин я хз ну короче надо искать какое-то место здесь где какое... библиотека я... вот есть тут вроде еще не все как И тут может же не же все я, если я абсолютно этого... все просмотрел ой не все извини не знаю надо как игра извини это перед каждой абсолютно вот текстуркой а. махать. Маши? О. Извинись еще раз перед игрой. Извини, игра. Так, тут я был, да? Или нет? Я путаюсь. Я уже познал, как... что у тебя башка болеть блядь. Так, отсюда я пришел. По Патрикам здесь я все посмотрел. Ну, получается, так со столбами что? Все чисто? Вроде как а ничего. А она стала или нет локация а, да, да все. Ой. Да умничать хорошо. О, Иди, она где-то рядом, дай, слышишь? Музыка заиграла. Что сюда? Все, музыка затухла, потухла. Так, оружейный зал. До сих пор у нас красный. Что это? Читай. имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада. Если вы найдете помаду, губная помада. Губная, блядь Я, я не дочитала, сука, пес. Бывает. Короче, надо помаду, походу, вернуть в ванну, если помаду найдешь. Кому вот этой, Димитрески? Да, я ебу, там чья помада, короче, пропала, тому и верни. Ну, блин, не я помаду, не знаю, что я. здесь еще может быть, не лутана. А тут, ну, реально, уже ничего не остается. Здесь я уже сто раз. Он был. Да, не разбивается эти вазы. Видишь, вообще ничего не взаимодействует. вниз наверно могу спуститься. Нет, не туда. Значит вниз. Вот, это где? О, все оперные. Я походу что-то взял, да? Найдите маски ангелов 3 из четырех. Блин, а где мне четвертую найти. Ж, наверное... Ты молчишь или... или нет? Блин, опять звук выключился. <свеч> так как он мне за... заебал вообще? Сколько можно? понимаю. Здесь не. Не, здесь лутано. Так, отмычки. Ну, я думаю, в отмычках вряд ли в тумбочках будет лежать маска, правильно? Это тупо ну, будет сильно. Маловероятно. Где она может последняя быть? И вот что-то подсказывает, что именно там должен быть файтинг. Там, где файтинг, там обычная маска. Ты не молчишь? Позволю. В смысле я молчу? Опять? А что так зачастило, я не пойму? То хоть раз в пять минут. А что ж придумать? Что ж придумать, а? Может, закрепить как-то попробовать? Я в этом вообще не шарю. Сейчас попробую закрепить эту задачу. Если получится, конечно. Вот так сделано весь экранчик сейчас. Не знаю, поможет, не поможет. Пока слышно, да? Угу. Это мысли, что говори. Ну, ты просто туда пизди, пизди, пизди. Слушай, ты не умничаешь епт. Я... Рот Ой, Так, тут все. Двор, мне видишь не будет еще. Ведется поиск. Подожди, в смысле, ведется поиск. Ты молчишь? В смысле молчу? В смысле молчу? Что за бред? Да ты все виноват. Да ищу жопу. Как мне Это сделать? Болт, Показать участников без видео. Так как за А, все, вижу, закрепить сверху. Закрепил сверху, не знаю, поможет, сейчас нет. Слышишь меня, да? Угу. А сейчас, слышишь? А uh -huh. сейчас. Я так каждый секунду uh -huh. буду спрашивать, чтобы не пропасть. Я сама пойму, что. Читай. Помада. Ты уже читал. Да я Я сразу понял, что я обратно вернулся. Понятно ведь, да? Так, здесь не лутано до конца. Вот здесь типа у тебя что не лутано. Вот сюда можно пройти, кстати. Попробуй. Попробуем. Муа, муа. Вот сюда надо. Я правильно иду? Да, блин, я помню, тут был. Чем мне кажется, что я был здесь? Молчишь. В смысле, молчу? Ну в смысле, молчу? Ну что за привет? Чего за хреновый дискорд у меня? Я не знаю, в чем вообще беда. Не было такого раньше Бред какой-то Режим ввода Так, э, устройство ввода Как будто, знаешь, переходит в фоновый процесс И он замолкает Но почему, я не пойму Качество звука А если я отдельно выставлю Samsung? Слышно mm -hmm. мне сейчас? Угу. Все хорошо. Не зевой епта, ты чует. тебя даже как-то громче стало скучно. натуре? В натуре. О, ля, что новое нашел? Ля, это что этот вот моется, да? Капец, у нас здоровое. Кто это, типа, цыган? Какой цыган? Баба! Ну, вот это которая. Мне кажется, где-то здесь. Где-то здесь выход. Так, тут я Ле. был, тут я помню. Не-не-не, тут мы были полностью везде. Тут я от нее удирал. О! Папа. Музыка, музыка играет. Рядом. Патрики. Видишь, я говорю, не лутали. А ты говоришь, лутали, лутали, тут все. Я этого не говорила Ну и что? Так, не здесь Где-то Где красный Не, мамку ты еще не замочишь, пока дочку не замочишь Смотри, в ванной показывает, что-то есть Здесь показывает красным что ты когда открываешь карту, у тебя звук пропадает Когда карту открываю, говоришь? Угу Так я только что не включал, вроде ничего не пропало ну сейчас вот включи и скажи что-нибудь Давай Слышно меня сейчас? Слышно? Блядь, а можно что то Слышно или нет? Сейчас да Бля, ну, что я нашел помада, не неси ее в ванну В ванну нести? А что в ванну? Да Там написано было, верните типа помаду в ванну Может сюда куда-нибудь поставить или еще что-нибудь надо нет, вроде взаимодействия никакого. Так записка, это помнишь, было написано: так тут больше ванны по-моему, не было. Читай, матерь Миранда. Вызвала нас всех к себе, чтобы мы решили судьбу отца ребенка. Меня аж трясет, когда вспоминают семейный свет. К мне относится как сестре этих выродков. Умило. А этот кто? Я нормально не научиться манерам, даже если отхлестать его имя. Я бы ему порвала, но мать не позволили. Лол. Почему она идет с так, как с ними? Она подарила мне этот замок послушных дочек. И жизнь ведь так. Твою любимица, если нет, лучше всех надо выпить. Я с ней согласна. Это единственное, что ты подчеркнула, да, с этого списка? Она подарила мне этот замок. Серегу замок знаешь серега замкова в... нет в смысле ты болта пес не знаешь я говорю пес какой-то а, ну да. там было блять а по-любому по надо ее в ванну а я не могу сюда вылезти нет а это катсцен с этой этой была ж, я помню он попробуй положить ее в тумбочку не знаю так я это оттуда ее взял ты шо ты шо мать ну, блядь, ну там и в в Сейчас еще Ищи раз прочел. Еще другую ванну. Легко сказать. Я хер его знает, где она тут моется. Может, она в снегу моется? Кидай снег тогда, блядь. Видишь, двор не лутанный показывает все равно. Эти мечники еще ходят. Ну вот тут я одну урвал маску. Одна mm -hmm. здесь торчала. Ты еще меня слышь Ага. Mm -hmm. да, Это хорошо так тут двери нету Давай все попробовать зайти Тут нету тут я только что был остается только вот это а это у нас э, в столовку ведет похаваешь зато. это да о порох патроны может сделать а нихера нихера короче Что здесь сзади что ли Сейчас... все я Нет. понял что? не знаю древняя статуя ангела но это ж не оно правильно это ж не рожится не не не с ней по-любому что-нибудь сделать можно. Во, смотри, зал четырех у меня стоит. Продать а, но ну это сюда дороже надо вставить, имеется в виду. Когда ты открываешь карту, тебя не слышно. Сейчас не слышно? Сейчас не слышно? О, слышно. Сейчас слышно. Все, я понял, в чем дело. Прикинь, я зашел на дискорд. М, оказывается, буква. это. Вот правильно, когда ты говорила, что когда я открываю карту м глушит звук О, ты гений просто шучу ты глупая я знаю слышь <laughs> извини, извини. <laughs> <laughs> так мне нужны настройки как в дискорд настройки заходить моя учетная запись так это конфиденциальность короче мне нужно так. управление где-то найти в дискорде чтобы поменять с буквы М на любую другую. Посмотри, а посмотри вместе со мной, зайди в Discord, Может ты быстрее найдешь. С телефона? А, там есть не увидишь, телефон, да? Было, да? Вот есть активация по голосу. Автоматически определяет чувствительность устройства. Или режим рации. Не, ну режим рации это тупо. Режим рации, мне он Никита говорит, он сейчас в дискорде смотрит. Никуда не смотри. Мне нужно где-то управление найти, походу. Где-то буковка М должна стоять. Режим Режим, сука, рации. Бля, ты мне еще не звонит кто-то, мама, бля. Не звонит, а звонят. Павел, я я, верну... я сейчас я пока. вернусь. Пока-пока. Это мне звонят, дебил. Пока-пока. Так, 10 минут, тайм эм бездействия. бездействие, Пуш. А вот горячие клавишу. Все, походу нашел. Да, нашел. Так, пусть будет end буковка. Эти клавиши используются для набора Все отлично. блин, их хер знает, куда идти. Замок Димитреско. тут вроде ничего нет. Тут проходимые такие комнаты. Здесь мы уже сто раз возвращались. Сюда я вряд ли выведу. Так, ребят, пока мы одни здесь. Эти у нас... вроде. Кто это сказал? Не знаю, можно, конечно, попробовать их перебить. Но мне кажется, это... Тупо будет. Тупо патроны потрачу и все. Можно, конечно, попробовать. и это Пабгер играет? Который должен хеды ставить. Так, ну вроде черепа есть. Жалко просто, что он не торгует тем, что уже продал. Торговец, пухляж. А, тю. Их надо было просто убить, оказывается. Немножко я перемудрил, значит. Сейчас тогда. М -м, я не знаю. Столовка, вестибюль. Ворота. Просто уже все практически попытались открыть. Сейчас у нас еще вроде не все. Вот здесь какая-то у нас территория. Как-то надо туда попасть. Спальня. Больше некуда бежать. Как она так по не была. Спальня, да, через отмычку можно попробовать. На балкончике же здесь вроде бы выхода никуда нету. Или пробить где-то окна, не знаю. Должна быть какая-то уязвимость у них. Так, где-то отмычка. С противоположной где-то стороны. Я вернулся. Здоровье. -то. Здоровье. -то. Так, Ты последняя отмычка дня? у меня осталась. Она уже здесь, она за мной гоняется, прикинь. Мамка. Что? Мамка, мамка. Так а, ты а, о, мамки деду... Видишь, она здесь появляется. То есть где-то, мне кажется, можно свет включить. Блять. Паш, я щас. Давай. А, ну все у меня ни аптечек, ничего нет. Я не знаю, что делать. <связано> Бесполезно. <связано> Хотите включить низкий уровень сложных? Нет, конечно нет карта документы так карта торговца к здесь перемещаться по карте Я вообще хер пойму тупое управление какое-то надеюсь все было сохранено Тупица. Сама тупица Что толку бегать, если тебе не выжить? Я тоже думал об этом Заходи <свист> Оп <свист> <свист> Не, что, на самом деле можно от нее удрать если нормально постараться Только не знаю, как с той сражаться, конечно я что-то просто думаю, что файтит должен происходить именно там, где маска Это ж я только что отмычкой вроде открыл А не, нихера не открыл Не сохранилась почему-то И отмычками почему-то две стали Так, хорошо раззадорить мой аппетит аппетита Главное, что все открыто Столовая двор. Может на другой этаж какой-то надо. Хрен его знает. Запутался я что-то. Тут мы были. Здесь что? Здесь ход на улицу. Не подойдет. Да, здесь столовка получается. Что тут? Тут зверьки. Сейчас, короче, поднимемся по левой части, обойдем, посмотрим, что там. Вестибюль, ворота. Ну тут все прикрыто абсолютно. Хотя нет. Ага, здесь на крыше. Стоп, а мы на крыше ничего не лутали толком. Может, натуре на крыше все. Дело в крыше. здесь нет последний короче раз сейчас попробую по второму этажу походить подсказку может какой-то найти если не получится то придется выбираться на крышу все-таки на крыше мы ни хрена там не нашли тут же ничего нету тоже отмычку никакой не применить Кстати, я помню та женщина. У нас была дверь в подвале, я помню одну. И вот, кстати, ключи Димитреска. ну-ка. Только по аптечка надо что-то делать. Опа, она. Отлично. Отлично. Вроде как получается. Надеюсь, она сюда не переместится. Просто повезло, реально повезло. Я снова здесь, что случилось? Я нашел маску, прикинь. Где? Ну, она была в вот этой вот комнате. Я боюсь сюда перебираться. А с дочкой ты чё? Ты ее ебнул? Нет. Я не могу. Нужно. Нет. Так, а чё тут? Я боялась Блин, здесь будет хуя, бойня, хуя, здесь хуя, бойня хуя, будет. Хуя, хуя, блять, а, сюда. Хуя. Да, так да, блядь, там за было. А, да. Но у меня аптечка нет, что делать? Сейчас О, один удар и я умер делала, блять, да хуя, Может, дробаша? Она горит готов? Нет. А я не готов. Понимаешь? О, рано ты прикинь. А ну все, Можете это выписать. жопа. А у меня аптечек не было. Быстро, ну понятно идем, у меня хилок нет. Быстро, умная, да, пиздец. А -а -а. Не сейчас главное, чтобы сохранение было. Если нет сохранения, это жопа. Мне до сюда еще идти? Что? Адриана. Может получится по-тихому Что-то, что-то. Я могу вместо этого что-то поставить? О чем по Подожди, а чё все маски со мной? Подожди, а чё все маски со мной? Раз, же. два, три, четыре Какого хера? Я боюсь О, может патроны сейчас сделаю? Да, отлично Уже побольше В смысле зачем? Бороться с ней так и быстро надо все полутать быстрее быстрее быстрее братик. Я боялась, да? что, а. что с этой стенка сдел... А, из трещины тянет холодным воздухом наверняка можно пробить что что можно пробить не прочитал что пробить мощным ударом я понял граната да отлично Отлично. Всю охоту. Вольно. Да на ну ней. <звук> Я, короче, не знаю, как без хилок быть. Но после меня ворота закрыла серебряное кольцо еще не все лутано даже так, маска, маска, маска, маска, ключ с отметкой. Если другую маску поставить. Маска не войдет. Ну что, сделал что-нибудь, нет? Да, что-то пока не... О, я могу хоть одно лекарство сделать, уже хоть что-то. Тебе, короче, вот те ворота, как я поняла, надо открыть. Бомба, я взорвал. Я взорвала. А. Только Пожала. суть в том, что она начала резвой быть. То есть в вначале она забоялась и сразу побежала на меня. Ну понятно, типа пиздить, тебя сразу. Пизд? Я не знаю, что делать. Так, тут 18 патрон. Там есть эти бомбочки. Слышишь, тебе мину опять надо. Да, Со я знаю, раз. я знаю. Сейчас только надо поменять. Блин, на что ее менять? Мину? Да. Mm -hmm. Но мне Но... этот пистолет нахер не нужен. Почему его нельзя выкинуть? Ну, нельзя. Может он типа самого начала игры? Типа. Блин, тупость вообще. А вот это вроде с mm -hmm. самого начала игры. Отмычка. Нож. Почему мне сразу это Я бралось раньше? Нет места снаряжения. <звык> что делать? Куда ее сунуть? А, мне два лишних патрона на ПП шку, да, есть? На пистолет. Я их сейчас уберу? Они мне не особо важны. А это вставлю. Все. Правильно? так а да что ты делаешь быстрый доступ надо на эту херню Готов. так Испортил ну как я мысленно с тобой я понял. Она да, ну, дура, она отстала. Может попробовать со снайперки, я не знаю. Ну, не трогай меня, а женщина. Что, что, что все? А нет. Надо снайперку, снайперку, снайперку быстрее. Так, она мне не задействована. Быстрый доступ. вместо чего. А, мне еще боба есть. Ну-ка. Нет. Хорошо. Не может быть. Может. О! Сука такая. Ой, корявый. Так, хорошо, еще раз. Ты... Я это сделал. Курва. Чукнутая ведьма натуре. А как же ж ее назвать? Так, и что она мне скинула? Как я теперь в глаза ее мамки смотреть буду? И что дальше? Она мне даже не скинула ничего. Чё за бред? Хм. А. убил нет да вообще изи просто только она мне закрыла прикинь я говорю как я теперь мамки и в лицо смотреть буду после того как трех сестер убил прикинь еще карта показывается что она не лутана до конца что? А что за... делать я не понял никаких действий никаких нету. А ты что, не взял? А, нет нет какую-то кристаллическую хрень дали и все маски все при мне суть в том ну, что я не могу не у... уйти дай. никуда глянь сюда не идет и выхода Слушайте, нет не а уля не что-то есть череп животного что-то открылось что-то открылось а обычно кстати с этих штук можно их изучить и посмотреть там что-то бывает Череп животного, где, где где В кольце, кстати, нет, может что-то быть Ля, как светится, прикольно, да? отражение Кристаллическое туловище Крыло Нет, именно животное что-то там было Вот, череп животного Ага, видишь? Ля. Ля И что дальше? И что, блядь? Блин, и чё? Ты поставить, Череп животного сняты скрепление. В его тыльной части есть несколько выступов. Чё? Обратно думаешь поставить? открылась дверь, Не, я в курсе, я в курсе. Я в курсе, ребят. Суть в том, что сейчас мамка будет недовольна, понимаешь? Не маску, ставь, и там тебе что то откроется. А может сюда вставить? Попробуй. А, поняла? Типа, чтоб вес был любой. Тогда открывается дверь. Ну, только мамка сейчас будет недовольна, я тебе говорю. Да насрать на мамку, иди маску, блядь, ставь. Я запутался немножко. Я уже слышу, что она где-то по коридорам ходит. Да, хуй на нее. Смотри, она за этим, за этой дверью будет. Блять! Я думал, я сейчас срофлю. А, она меня не видит, прикинь. Блять, типа Лошара, вообще, да? Вообще. Сейчас Вы... я быстро, короче, маски смогу ставить. Вечень. И все. Нож в, печень, нож в печень никто не вечен, блядь. Не, ну если бы э, здесь был холод, это бы помогло. Л ⁇ здоровенная какая. Неужели да ну как? Лё. Да Лё, она знает, что я всех убил, прикинь. Входите, входите. Хожу, вхожу, братан. О, можно сохраниться. А че до этого это не делал? Ты, потому что тебя не смотришь нихуя, ничего не делаешь. Все, правильно, да. Все маски у меня есть. Маска гнева не подходит. Маска что? радости не подходит. Маска наслаждение О, подходит. Ч ⁇ тут? радости весь? и последнее все будет да так, что мне кажется с ней сейчас буду сражаться что-то открылось прикинь она, она мне пройти не дает урин чем не делать ты что делать не я очкую что она мне убьет может, если я дверь закрою, она уйдет? Пухляж! Может, пухляж мне поможет хотя бы. Так, дополнительный груз. Еще, кстати, можно развивать. Кстати, мне как раз вот эти штуки нужны. И снайперские патроны. Ага. Ага. И... Сейчас продадим. Крыло вот какое-то. Ну, вот, Серебряное кольцо. Ну, в принципе, оно не нужно мне. А, блядь, а вдруг его нет, сюжетки, сюжетки нет. Л, 10 тысяч дает, прикинь. За что? За я вот это все. Да. Все, отлично. Так, сколько мне осталось? тысяч еще. Сейчас что-нибудь. А, ну все дорого. Дробаш, наверное, <coughs> постараюсь мощнее сделать. Вот, 6 тысяч Эти руки гораздо проворнее, чем вам кажется Все, отлично Спасибо за покупку, сэр Сейчас, тихо А у нас не баловат, что она там трется, блядь? Потому что она знает, что где-то рядом Должны были двери открыться Ля ну, Так открылись, ебаш Тихо, тихо, тихо Я хочу тихо Блин, она смотрит Она смотрит, прикинь она идет прикинь да. это что конец Красота. игры что ли да не ну по-любому с мамкой это что-то должно быть Уля, церква, не к добру это я буду оборачиваться и чё здесь ленин здесь ленин лежит походу О, походу с этого штуки можно ее убить да этого клинка наверное да он серебряный блин серьезно на хорош а я похер да я похер вообще ты нож проебал блять это не я не и больно аппендикс аппендикс вылезает о, Что с ней? Мне кажется, Тоби пизда. Ни хера себе. Ой, Павел, беги, блядь! Беги. <свят> а вот это она беленькая, да? да? Да да да. Это и это, деймерис более рожденная походу. Что за холл блядь? Не знаю, и мне помнишь тоже такое было. Да, а, ну это всего лишь давай. босс. Это всего лишь босс. Да хуя, как? Что что значит, не тот... знаю. Я не знаю, что делать. Не знаю, а в не... в вы нее стрелять? стрелять или в него? А в нее, в нее. В нее именно. Когда в него стреляю, никакого рода не наносится Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, Собирай все. Где-то летает. У меня музыка тут такая играет. Блин, л. Я... Жалко, что я мужику не, не слышу. Она сюда не пролезет но да, там шум месячные под ногами. Ай! Что ты захватишь? жопу можешь пострелять! Ч ⁇ тратишь, что Так я думал, попаду. Ага, в жопу. Л ⁇ вс ⁇ разрушает просто. Психология, дура, блядь. Я не могу по ней попасть. Мне еще и птичек два, походу, нету. Сейчас посмотрю. не Да, тебя. не могу. Не, сделать не могу. Да, одна птичка есть на. Блин. Блять. Где она? Ух ты, бля, блядь. Не, ну по патронам нормально. Попал. Попал еще раз. Еще Видишь, когда попадаешь вот улетает. Летает, я лишь это. Я да, ну, можно и так. Л-лю-ля, по-моему, получается. Ну, мне кажется, она сейчас. Беги, блин! Беги, беги, Да, беги. она тоже говорит, говорит, беги. беги. Я, наверное, воспользуюсь советом. В смысле, это чё А, это кто? Херня. В смысле, ч за херня? Ч за жуки? Блин. <смех> Больная! Говорится, жрет меня. Ой, блядь. У нее, по-моему, получается, да? Ну, что, да? Хотя не, ля-ля-ля, я живу. Да ты беги, дурак, блядь! Это живется Попал. нахуй. А у меня хивок нет, все, это жопа. Нас взлетело, дебилок. вроде. Стой, стой, стой, стой курица. У меня да, не получится, поэтому. Вот по ней попадают, тогда да. да. Да урон наносит. Да я и говорю, ты с этого охуялся, а за какой блядь отсюда? Да бессмысленно. И вот и Когда она летает, блядь. Он придурок, блядь, тебе пизда. Уйди в жопу. Поддержка от тебя. Да я тебе, блядь, советую, а ты, блядь, с носа с ним пистолет, Ой, дурак, блядь. Помнишь? Попал. Только я не понимаю... Позн... Поздно, извиняться? поздно, извини. Извини. Пожалуйста. Поздно на Попадаю, Попадаю, О, видишь? Ой, блин. Так ты вот ибо вот ты делай ему тактику Сейчас может где-то взлетит? У меня снайперка практически только осталось и все. Так, ну-ка. Что, упал? Блин, нет. Нефия. Обман. Другой обман. Несносный человечешка. Да. Да я слышу, у меня звук есть. Ой, нет, блядь. Ай, идет. Говорю, Все патроны прибавлены. Почти. вроде бы и по-моему уже обогнал да? Или она она обратно идет выгляни лишь не попадаю не попадаю надо валить, надо да валить. Сложно. Он еще так медленно двигается, мне это не нравится. Попал. Ляда, угу. ты бесишь, а. Ой, все, это жопа сейчас будет, походу. Попал. Попал. Вот так вот. Я не знаю, сколько я. А... Что это? Я надеюсь, это как сцена, нет? Да. Если нет, то мне жопа. Да, сцена. А, ну да. А может и нет. Да видишь в этом пропустите, и сцена эта. Тут... Бля, я бегу. Бля, блядь. Он не пугает. Напугает пугает ребенка а теперь это не сцена, ой, бой патроны, патроны, еще вберемок она и эту сейчас разбомбит, походу лёгко, как она быстро Подожди, летает я, я не успеваю у меня сейчас мышка закончится Ты ой, блядь Умрёшь. я бы улыбнул я бы блядь Она такая ты пишешь. Пс... А, ну, мать, мы сейчас Ну, все это жопа, да? ну ты гагарист. Дело в том, что Попробуем. я не могу убежать не, ты, ты, ты, ты даже да никуда. Простая, да, нет? Не нормально, Простая, да. вот да. а да. Простая, да. да. да. да. Розу, Она мне схватила, а, да, по-моему, с собой? Какие-то с ней сдохнуть, что это пиздец, будет обидка концовочка, блядь. А мне кажется, это не концовочка. Это типа, может, что-то типа первый босс. Серьезный. Я живая жесть. Не, он все пиздает. Охренеть. На Изи вообще ее разнес. <смех> <смех> <И всё. смех> Просто И на Изи. Даже не вспотел. Перезарядить. А. Только он хромает ходит. прикинь если он так всю игру будет идти. Ты видишь с какой не, скорость погоди, он а, а дальше ты чё, блядь? Взять. Возьми, хули. Ага. оп Оп. вот эта система а ну понятно Похоже, опять в э, поселочек что это грязная, грязная я так понял для веса да, данная расстояла скорее я всего роза Нет. Ля мост какой это нормально. Так я возьму, чтобы а дальше ты чё и за дальше посуду по моим О, Так, читай. Я доделал вещи из этого заказа, отнеси его в дом с красной трубой. Иди через пещеры, потом через развалины, а дальше по деревне. Понятно, да? очень. Ты мне это говоришь? Так, ну что, все, будем заканчивать. Я помню этот сортир даже. Порох. А что сейчас делать-то на? А, ну, наверное, в ту дверь проходить. Туда. Пиздуй. Так, уже все. Будем заканчивать эту серию. В Steam Блять. пойдем. В Steam пойдем. Я уеду скоро. Окей, окей. Хорошо. Я Давай, сижу. спасибо за компанию. Если Давай. что, если понравилось, будем продолжать. Естественно. А, давай, пока. Давай. Так, все, ребят, всем спасибо за просмотр. Пятая серия, скорее всего, сделаем послезавтра. Сейчас у нас на данный момент Steam будет.